Добрый день, с вами Дана Бенуа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема – стимулятор роста для растений. В предыдущем видео я рассказала, как в домашних условиях заготовить самостоятельно волшебный раствор, натуральный природный стимулятор роста для растений и их корневой системы. А сегодня покажу, как с помощью натурального стимулятора роста проснулись мной заготовленные черенки. Все черенки проснулись спустя неделю и продолжают развиваться, а клён канадский проснулся спустя месяц. Это говорит о том, что стимулятор роста помогает проснуться всем черенкам. За окном сейчас февраль, лежит снег, а черенки, заготовленные мной в январе, далее распускающиеся кочки, листочки и цветочки. А чем хорош природный стимулятор роста? Первое. Природный стимулятор помогает черенкам проснуться, просыпаются почки и корневая система. Второе. Природный стимулятор можно заготовить самостоятельно в домашних условиях. Третье. Природный стимулятор не предполагает передозировки, так как в нем нет химии. И четвертое природный стимулятор сохраняет все материнские качества черенков а теперь о черенках перед вами черенки которые я заготовила еще в январе теперь все по порядку начнем с красной смородины перед вами черенки красной смородины смотрите здесь уже сколько пучков прям пучков листьев корневая система еще не развилась но у одного черенка она появилась вот он корешочек, если вам видно далее клен клен варегатный Смотрите, как распускаются листики Вот он, черенок Корневой системы пока нет Но проснулись почки Листики во идут Вот листик уже раскрылся А канадский клен Это вот эти череночки Вот черенок Тоже проснулся Правда, Спустя месяц, как я уже говорила А не неделю Здесь почка тоже проснулась, вот она внизу, вот. еще раз напоминаю пока нет, но это не значит что их и не будет, если проснулись листики, значит просыпается и корневая система, как мы с вами уже убедились на красной смородине. Далее вишня. Вишня у меня была поделена на два стаканчика. Это верхние, боковые веточки. Посмотрите, все почки раскрываются. Здесь уже листики пошли во все. Корневой пока еще тоже нет. А в этом стакане вишня посмотрите, что она выдала выдала цветочки 4 цветочка это значит 4 ягодки будет в дальнейшем корневой тоже пока нет не наблюдается но ожидаю в ближайшее время кому не рассказываю никто не верит во что в феврале лишняя может зацвести даже в домашних условиях чтобы поверили вы вы только что видели цветочек выключила свет чтобы было видно видите да транспорт снег зима сейчас февраль девятое число вот такая красота у меня получилась на сегодняшний день когда пойдут корешочки я вам тоже их обязательно покажу. Если у вас возникнут вопросы по данной теме, спрашивайте в комментариях под этим видео. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!